Это может быть как начальство, так и подчиненные, и деловые партнеры. Период благоприятен для воздействия на публику, повышения популярности и влиятельности. 7 января Венера входит в ваш символический второй дом, который характеризует ресурсы, деньги, имущество. На первый план выступят личные финансы, дружба, ценности. Удачные возможности, связанные с совместными проектами, продажей или покупкой предметов искусства или роскоши. Могут устанавливаться новые полезные связи, которые в дальнейшем принесут прибыль. Хорошее время для любых дел, связанных с финансами, а также для поиска финансовой помощи. Этот транзит усиливает стремление к удовольствиям и в полную меру пробуждает чувственное начало. Для вас становится очень важным чувство обладания. Романтические отношения становятся более интенсивными. Еда также доставляет огромное удовольствие. Так что бывает трудно отказаться от лишнего кусочка. Но здесь нужно быть осторожными, чтобы все это не отложилось на боках и животе. Январь благоприятен для общения с противоположным полом, для помолвки, бракосочетания, приема гостей и семейных торжеств. Возможно, внезапная привязанность, любовь с первого взгляда. Помните, что любые приключения и чрезмерное увлечение незнакомыми партнерами может привести к неприятностям. С 8 января Марс входит в ваш символический шестой дом который показывает ситуацию на работе, характеризует вопросы здоровья, повседневной жизни. Вы проявляете больше энергии и энтузиазма в работе, и это хорошо, поскольку вам предстоит уйма дел, как на рабочем месте, так и дома. Поток физической энергии придаст вам агрессивность и дух соперничества в том, что касается работы, коллег или служащих, и во многих ситуациях вы окажетесь победителем. Склонность к немедленному разрешению возникающих проблем приводит к поспешным действиям. Кроме того, в этот период может возникнуть необходимость медицинского или стоматологического обследования и проведения определенных процедур. Физические задачи легче осуществить, а в работе наблюдается значительный прогресс. Кому-то из близких может понадобиться ваша помощь. Или вы предпринимаете какие-либо действия, направленные на улучшение или укрепление собственного здоровья. Некоторые болезни обостряются в январе. Возможны простуды, воспалительные заболевания. В подходящее время заняться физическими упражнениями и улучшить свою форму. Не забудьте перед началом занятий посоветоваться со специалистом-медиком. Энтузиазм легко может прихлестнуть через край если вы не привыкли к регулярным и интенсивным упражнениям. Поэтому постарайтесь не переутомиться, чтобы самому себе не навредить. В январе ваша активность связана в основном с профессиональной деятельностью. В это время у вас много работы, в том числе физической, трудной, срочной. Но этот период принесет и удовлетворение, получение долгожданного результата от проделанной работы, хотя на этот период приходится всевозможные авралы. Возможно, вы, наконец, возьметесь за дело, которое долго откладывали. В это время вы можете сменить работу или активно заниматься поиском работы. В середине января вероятны проблемы на работе, неразбериха, напряжение, конфликты с начальством или сотрудниками. Спешка приводит к нервозности и порождает ошибки. Поэтому старайтесь контролировать свое настроение, поскольку оно оказывает прямое влияние на состояние здоровья. В это время вас могут загрузить срочной или дополнительной работой. Возможны аварии, поломки механизмов и другие технические проблемы. Увеличивается опасность несчастного случая на производстве. В середине января может возникнуть неудовлетворенность своей работой, нежелание мириться с подчиненным положением. Возникает желание сменить работу, но не торопитесь, принимайте решение с холодной головой, так как можете впоследствии пожалеть. 13 января на Волуния в знаке Козерога в вашем символическом втором доме может дать новые источники дохода. Может, вы можете стать перед дилеммой, на что выгоднее потратить деньги или столкнуться с непредвиденными тратами. Можете ощутить необходимость развития собственных талантов и способностей как источника дополнительных финансовых средств. Солнце входит в ваш символический третий дом с 19 января. Поток информации усилится. Поездки, средства коммуникации, приборы для дома и офиса, разговоры и новые контакты станут наиболее вероятными сферами ваших интересов и деятельности в эти дни. Возникают обстоятельства, которые заставят вас развить или улучшить собственные навыки, больше читать, собирать информацию, очень полезно в этот период. Взаимоотношения и совместная деятельность с братьями, сестрами и соседями активизируются. Вам могут предложить руководящий пост в собственной организации. Возросшее стремление выражать свои идеи и мнения повысит эффективность вашей деятельности. Усиливается решительность в самовыражении, появляется уверенность. И это действительно так, поскольку ваши... Идеи и мнения достойны внимания. Хотя здесь важно не перестараться, так как чрезмерный напор и навязчивость пользы не принесут. У вас появится множество нетерпящих отлагательств дел и вопросов, требующих немедленного разрешения. Вы становитесь гораздо более любознательными и общительными в этот период количество встреч и контактов с людьми в это время значительно возрастает возможно непродолжительные поездки кратковременные командировки или смена квартиры работы хорошее время для оформления документов и других важных бумаг 28 января полнолуние во льве в вашем символическом девятом доме может затронуть тему образования если она была актуальна ранее то в ней наконец-то наступит ясность или появится возможность изучить иностранный язык. Также возможно знакомство с иностранцем. Центром внимания станут дальние поездки или тема о реализации духовной сферы жизни. Станет вопрос завершения отношений с иностранцем или переход их на новый уровень. Вероятны новости, касающиеся юридических дел.